Всем привет! Иногда в нашей жизни мы попадаем в неловкие ситуации, о которых хочется побыстрее забыть. Но если их кто-то успел снять на камеру, то они сразу же разлетаются по всему интернету. И в сегодняшнем ролике ты увидишь самые нелепые моменты, на которых люди опозорились на весь мир. Этот парень явно работает профессиональным дегустатором. Когда в автосервисе сказали, что у них бережный подход к каждому автомобилю. Когда хозяин надеется, что ты будешь охранять его дом во время его отсутствия. Если посмотреть на пчел в замедленной съемке, то можно начать сомневаться, что они умеют летать. На такую тренировку я согласен даже каждый день. Когда ты очень хочешь себе новенькую PlayStation, но можешь только о ней мечтать. Такого результата он явно не ожидал. Этот парень, видимо, пригласил на медленный танец любовь всей своей жизни. Когда ты собрался съездить отдохнуть на выходные и сказал своей девушке взять только самое необходимое. Не стоит переоценивать свой организм, излишки всегда найдут выход. Видимо водитель все это время искал педаль тормоза, но когда смог ее найти было уже поздно. Наверное, этот манекен еще не был готов увидеть суровую реальность этого мира. Видимо эта партия в гольф вышла не в пользу этого парня. Кажется, завтра она уже пойдет подавать на развод. Когда ты очень хочешь, чтобы твой друг стал Халком. Тот момент, когда ты еще не совсем разобрался, как работает твое тело. Зачем ходить в спортзал, когда и дома можно сделать беговую дорожку? Оказывается, кунг панда существует в реальной жизни. Когда-то очень долго терпел и наконец добрался до туалета. Этот парень явно забыл, что у него мокрый пол. Интересно, что он там увидел? Не забывайте, что всегда нужно кланяться перед входом в дом. Твой лучший друг постоянно переживает за тебя больше чем ты. Мне удалось найти эксклюзивные кадры со съемок десятого форсажа. Не стоит ложиться спать голодным, чтобы не быть как этот парень. На самом деле он просто страдает лунатизмом, и видимо ему приснилось что-то очень вкусненькое. Эти парни хотели поймать рыбу, а в итоге пришлось вылавливать их самих. им явно был дан знак свыше, наверное этот приятель слишком буквально воспринял указания от начальства. Тот момент когда в компьютерной игре ты доходишь до конца карты.